Тревожу, чего же? А, вот подтанцовка, что ли? Еб. Да или какая нахуй? Елбоид, блядь. Давай, фотографируй. Да не очкуй ты, блин. Фотографируй Ты себя держишь на бинет. Фотографируй. А чё... Я видео снимаю. боёк, блядь. Ну зашибись. Вот давай, Константин. Погнали. Блять, сейчас секунду. Я тебе типа, с тобой лезу, мы оба. Мы с тобой лезу, давай. Интересно, девки пляшут, под алабишем машут, но не дрыгаются в так, что за штена, что за? Ах. Интересно, девки пляшут, под ногами пол дрожит, юбка. А душа огнем горит. Люди женятся и бутся. бушки воробушки, а мне не во что набутся. бушки воробушки, лю люди женится и бутся. бушки воробушки, а мне не во что. Юшки-воробушки из девки пляшут, и ногами быстро машут, Зазеваешься и вмиг станешь пленником у А мне не во что обуться Юбушки, воробушки Люди женятся и любутся Юбушки, воробушки А мне не во что обуться Юбушки, воробушки